Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске 8-битная аркада Дайвер Раннер Межгалактический пассианс Безумные гонки Мрачная аркада И пошаговая стратегия Приступим! 8-Bit Dubs Это охренительная двухкнопочная аркада Выполненная в популярном 8-битном стиле Game Boy Помните такой? Ну помните? Ну, ну, а школоте не понять. В игре будет необходимо провести своего летающего во снах персонажа через кучу сложных препятствий, попутно собирая голубей. Мужика постоянно так и тянет к стенам, из-за чего игра начинает бесить не меньше Флаппи Тайни дайвер – это очень симпатичный подводный раннер, в котором вам будет необходимо исследовать глубины океана. Попутно собирая затонувшие сокровище, увеливая от медуз и акул, стреляя из гарпуна сигнальных ракет и из подводной лодки. Это уж смотря, что подберешь. Star Wars SSL Team ⁇ это масштабная карточная ролевая игра. Собрав боевую группу, ты отправляешься в интеллектуальное сражение, проходящее на трехмерном фоне баталей и сюжетных поворотов. Используя карточки героев с разными способностями, ты будешь сражаться с реальными врагами, ставшими у тебя на пути. В игре классная графика, сотни локаций и врагов, крутой сюжет и интересный геймплей. Метро, драйвер, это безумные гонки, как бы непрозрачно намекающие на постапокалиптический мир безумного Макса. Это не гонка на бабло и признание телочек, это гонка на выживание. Тебя преследует сумасшедший водитель огромного грузовика, и секунда промедления превратит твою тачку в банку бобов с томатным соусом. Так что дави на газ. Oscura Second Shadow – это мрачный аркадный платформер прохранителя маяка Оскара, которому необходимо найти украденный камень Аурора. Обитатели этого мира являются порождениями тьмы, и каждый рожден, чтобы приносить ужас, боль и страдания. Так что уж постарайся преодолеть все препятствия и задачи, не попадаясь к ним в лапы. Майтэнд Мейхем ⁇ это крутая 3D-стратегия с пошаговыми сражениями. Пройди компанию, выполняй квесты, участвуй в PvP, сражайся с боссами и победи короля драконов. Интересный сюжет, красивая графика и невероятно захватывающие бои ждут тебя в мире Майтэнд Мейхэм.